«Мы русские, какой восторг!» Один чудак с лицом фальшиво грустным, ютясь в салоне своего парше, сказал, «Не стыдно называться русским, мы — нация бездарных алкашей». Солидный вид, манера поведения все дьяволом продумано хитро, но беспощадный вирус вырождения сточил бесславно все его нутро. Его душа не стоит и полушки, Как желтый лист с обломанных ветвей. А вот потомок эфиопов Пушкин Не тяготился русскостью своей, Себя считали русскими по праву И поднимали родину с колен Творцы российской мореходной славы И Белинскаузен, и Крузенштерн. И, не мирясь с мировоззрением узким, Стараясь заглянуть за горизонт, За честь считали называться русским Шотландцы, грек. Детоли и Румон, Любой из них достоин восхищения, Ведь Родину воспеть для них закон. Так жизнь свою отдал без сожаления, А за Русь грузинский князь Багратион. Язык наш многогранный, точный, верный, То душу лечит, то разит, как сталь. Способны ли мы ценить его безмерно И знать его, как знал датчанин Даль? Да что там Даль? А в наше время много, владеющих великим языком, Не хуже, чем хохол Макола Гоголь, Что был когда-то с Пушкиным знаком. Не стоит головой стучать о стенку И в бешенстве слюною брызгать зря. Мы русские, так говорил Шевченко, Внимательнее читайте, кобзаря. В душе любовь, сыновню Лилея, Всю жизнь трудились до семи потов, Своров, Ушаков и Менделеев, Кулибин, Ломоносов и Попов. Их имена остались на скрижалях, как подлинная история азы. И среди них, как столб, старик Державин, в чьих жилах кровь татарского Мурзы. Они идут то слуги, то мессии, неся свой крест с на плечах. Как нес его во имя всей России потомок турка, адмирал Колчак. Они любовь привили и взрастили, от вековых истоков и корней. Тот русский, чья душа живет в России, чьи помыслы о матушке, о ней. Патриотизм не продают нагрузку к беретам, сапогам или пальто. И коль вам стыдно называться русским, вы, батенька, и русский. Вы никто.